зачем тебе меня понимать в поисках мифического дна окинул взглядом невзначай и участь моя решена присядем выпить зеленый чай скажите официант когда мой милый бывает пьян о чем поток его фраз в ряду бесспорных его аксиом я маленький скромный x молча взгляну на москву реку как петербургский сфинкс и поплывут над ним облака в далекий чужой мне край. Услышу знакомые, все пока, звони, пиши, не скучай.